лице вскочил. Карина, а ты слышала то, что хороший с... с красивым парнем убирает все прыщи на лице? Посмотри, какое чистое лицо у меня. Слушай, отдай а номер своего парня. И что захотел. Алло, этот центр помощи и поддержки алкоголикам? Да. А вы можете мне помочь? Конечно. Сколько рому в Пиноколаду наливают, а? Ты меня дождешься? Из тюрьмы или из армии? Вообще-то я за хлебом. А, за хлебом? Ну конечно ждусь. Эй, камаус! Я против рукоприкладства. Оля, ты год без мужика поживи, там без рукоприкладства никуда. <реклама> Руслан, мне нравятся плохие парни. Да, я грабил банк. О, да. да, я избил мужика. <реклама> да, я ем су. <реклама> Прямо из кастрюли. Да! И он киснет. Да ну ты черт! Опять он звонит! Ты каждый раз на него ведешься! Он тебя использует! Вот сейчас я ему точно откажу. Алло! Увидимся сегодня! Нет! Вот видите, я ему отказала! Я тебе такси вызвал. Так как так получается? Доктор, мне кажется, я рожаю. Главное, когда будете рожать, не молчите, а то мент родится. Доктор, не смешно. Дорогая, не переживай. Стас, а ты кем хотел стать в детстве? Ну, хотел стать летчиком, а стал актером. Mm -hmm. А ты кем? Да хрен знает. А стала? Да тоже хрен знает. Зачем вызвали полицию и скорую? Из 43-й Семенов жене изменяет. Из 56-й Маринка вот эта вот... Прости... А. Нам-то вы зачем это все рассказываете? А у меня подруга умерла. Мне некому теперь рассказывать. Из-за вас, понятно? Эмилин, почему вы с моей мамой не дружите? Она же к тебе так хорошо относится. Кстати, как в гости к ней вчера сходила? Проститутка не открываем. Степутки тут подождут. Распилась! Сука. Гребаный лифчик! Ну почему он именно сейчас расстегнулся? Я смотрела этот фильм Раз триста Отсосил тракториста! Всем любимся! Полиция юмора собирается! Зачем? За штафом! Кто вы? Колокурное дело! Врача! Врача, помогите! Что случилось? У меня сердце болит! Тут нет сердца. Это у вас нет сердца. Что вам тяжело, денок только женщине помочь? Знаешь. Этот человек, я должен вас обыскать. Телефон. С Ленкой переписку смотри. Скорее, ты совсем офигела. А ты что, есть, скрывать? Давай, вот это вот нижнее. Что у вас случилось? У моей девушки пропал голос. От меня уже хотите. Порадуйтесь за меня. Идеально! Карин, а ты вот на батуте прыгала? На Армене прыгала. На Сереге прыгала и на Кирюхе прыгала. Карин, батут это не то. Женя, после Армена уже все не то. Да, граждане на вас поступила жалоба, что у вас здесь шумно и крики похожие на то, как Васиха рожает. Ха, а я думала, на что твое глаза похож. Сутканись. пьяный, оп, трезвый, Ха, еще раз смотрите, оп, вообще пьяный, оп, а теперь трезвый. О, смотри, оп, пьяная, оп, и все равно пьяная, у меня что-то не получается. Тебе пойду, оп, здорово. ты да что такое запуханный мокрый весь? Да, это сс. А Калина опять его захотела, пришлось убегать. Женя, сюда иди. Блин. Я купила себе такое красивое нижнее белье. Круто. Весна пришла, такая романтика везде. Можно погулять. Че так воняет? Рыба. Чуть ты с ней ходишь? Настроение такое. Какое? И рыбку съесть, и... И? иди ты. Баргай, мне кажется, нужно что-то менять в наших отношениях. Да не, Карин, все хорошо. Покачай еще. Ехала машинка в ямку. <клыш> <клыш> Руслан, язык высуни. Ну, не, нормально высуни. А, так. Язык высуни. А, без язык. <клыш> <клыш> <клыш> <клыш> нет, нет, вы это Объявляю вас мужем и женой. Карин, ты реально не обиделась? Я точно не обиделась. Карин, ну ты мне сейчас скажи точно, ты не обиделась? Ну конечно же я на тебя не обиделась. Ну как можно на тебя обидеться? <музыка> ага, опоздал? Да нет, вовремя. Ага, ну вдохни. М, трезвый? Да, это тебе. А, еще цветы принес. <су <-у> вот, сука, даже ты не за что. <музыка> да как же ты меня задолбал? Да ты даже в годовщину мне мозг выносишь. На, это твой подарок. Да не уперся мне твой подарок. Там был хомячок. Извините, а у вас есть цветы посимпатичнее? Кто-то сказал симпатичный. Я к вашим услугам. Руслан, ся в машину. Как ты вообще от руля отвязался? Ух, эта весна как сядет на подоконник. Как начнет орать. Думаю, кастрировать надо. Руслан, хватит подглядывать мои переписки. переписке. Ты что, меня ревнуешь? Нет, я не ревную. Нет, ревнуешь. Нет, не ревную. Руслан, тебя видно. Ты ревнуешь. Я не ревную. Красавчик, может, познакомимся? Фу, рыжая, уйди. Привет, давай познакомимся. Ты вообще костлява, уйди отсюда. Познакомимся? Ну что ей сказать, милая, она очень красивая. Давай прям жестко. Ты очень старая, уйди Стоять, стоять. Жена здесь, жена здесь. Я же... Карим, погнали гулять. Такая крутая погода. Меня не отпускают. Это ненормально, что парень командует. Причем здесь парень. Я у бабушки на улице грибы купила. Меня до сих пор не отпускают. Ну и когда ты собираешься мне это рассказать? Рассказать что? Ну то, что ты миллиардер и специально прикидываешься бедным, чтобы меня проверить. Так я не прикидываюсь. А -а -а -а -а! Актер, хорошо играешь. Ладно, я подожду. Руслан, нам надо расстаться. Ой, Карин, ты опять устала на этой работе? Я не устала, нам надо расстаться. Ой, не, бузинга, <связывая> <я> не знаю, <связывая> нам, надо. нам надо расстаться, Руслан. Да это все весна, я знаю <связывая> то, что ты меня любишь. <связывая> да блин. Жень, ты че, гей? Нет. Ты чё мне врешь? Ты тут какой-то Никита написал, что он тебя чпокнет. Чтоб ты знал, я тебя тоже изменяю, сразу с двумя. Карина, это не мой телефон. О, мне Никита написал? Класс. Я тебя на понт взяла. Карина! Здорово, полторашка. Садись ко мне на коленки. Зачем? садись, садись. Поздравляю! Теперь ты сидел на бутылке. Еще раз так меня назовешь, я всем твоим друзьям расскажу. Львицы занимаются сексом 20-40 раз в день. Если лев не желает этого, то она просто кусает его за яйца. Я хочу украшения. На. Я хочу сумку. На. Я хочу айфор. Жень, а ты чего хочешь? Ты что тупая? Секса я хочу! ты орешь меня! Вот знаете, я читаю некоторые комментарии и говорят, что люди становятся злыми, когда облизывают нож. У меня вопрос. Вы чё, бензопилу облизали, а? С Лайки. Лайки по грудкам. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки по грудкам. Всем пока. Ой, кстати, я такой скандал учиню. А? Ребят, люди могут быть и с прыщами, и полные, и неважно, важно, медийная это личность или нет. Я могу выйти не накрашенная, я хочу ходить, не нак... я хочу с прыщами ходить, мне нравится.